Для веселья добрых слов нам прекрасный праздник дан. С Новым годом поздравляю, славим вместе Сагалга. Всей семьей желаю вашей счастья, мира и здоровья. Пусть обходит стороною дом ваш беды и злословия. Подписывайтесь на мой канал, будет еще много душевных поздравлений.